Тебя в описании. Да, ровно, Ретюни, С вами как-то я, Джасти. И сегодня я решил вам показать, какой может собрать грязный инвентарь в of 2 Надеюсь, вы все поняли, и я могу начинать. Пу ⁇ м Ну и начну я с жидости в камуфляж из Origin коллекции является он камонкой. На P350 я взял скин school из Revell коллекции, в которой он является анкамонкой. За сторону КТ на USP я взял скин friend, хоть он и не очень подходит. Он из Fable коллекции и является анкамонкой. На пистолеты 5-7, Tek9, Desert Eagle, к сожалению, ничего более-менее нету, поэтому без них переходим к пистолетам-пулеметам. На UMP-45 я взял скинец Iron из коллекции Rebel. В ней он является Камонкой. На M7 я взял Offroad из коллекции Rebel. Там он является эпиком. На P90 был взят скин из Origin коллекции. Его название это Радиация. И там он является Анкамонкой. И на Drop SM1014 я выбрал скин Nothem. Он является Камонкой. И мы уже перешли к винтовкам. На АК, на АКР я взял скин Тайгер из Фуриус коллекции. Является он комонкой. На АКР-12 я взял скин Механик из коллекции Фуриус. Он является анкамонкой. На М4 был взят скинец Тайгер из Origin коллекции, в которой он является камонкой. На М16 была взята анкамонка камуфляж из Origin коллекции. К сожалению, на Famas FNFL, AVM, M40 и на м 110 нету грязных скинов. А вот и нож я выбрал Джей Команда Ансиент из Rebel коллекции. На этом все, мои дорогие друзья, с вами был Ксения, Джастин. Все нужные ссылочки в описании. Извиняюсь, что видео короткое. Еще увидимся. Пока.